В этом уроке еще раз хочу коснуться вопросов, потому что все равно их все задают и спрашивают, какой робот у вас самый лучший. Вот мы сейчас говорим о спекуляции, мы говорим о скальпинге. В спекуляции нет возможности гарантировать получение профита. Потому что если здесь была возможность гарантированного профита, все бы пришли в эту область, все бы начали увеличить свой размер депозита и... Это случилось бы катастрофа, потому что если вы посмотрите проценты, возьмете проценты, какие может зарабатывать скальпер с небольшим депозитом, там 10 тысяч рублей, то 100% в месяц это нормальная ситуация. Если вы с таким процентом будете постоянно работать, вы могли бы бесконечно свой капитал увеличивать, масштабировать, использовать эффект сложного процента, то вы бы через несколько лет уже стали владельцем всего мирового капитала. То есть это невозможно. И основное преимущество трейдера не в том, что идеальная стратегия, самая лучшая стратегия, а основное преимущество трейдера это диверсификация. Поэтому разные стратегии всегда будут поносить лучший результат, чем одна, в которую вы, вот, вы уперлись и ее только используете. Может быть сейчас она идеальная, но рынок постоянно меняется, нет вот такого постоянного рынка и нельзя а, включил и забыл. Такого в скальпинге, в спекуляции такого не существует. Нужно понимать, где и когда какого робота вы применяете и почему вы это делаете. Какие-то роботы работают на тренде, какие-то работают в боковике, какие-то работают с инструментами с широким спредом, какие-то наоборот. Мы все это изучали, стратегии смотрели. И в идеале не рекомендую ограничить вообще вас скальпингом себя а использовать и на различных таймфреймах. Это тоже расширяет вашу диверсификацию и дает вам больше шансов на получение прибыли в конечном итоге. Дальше в следующих уроках посмотрим несколько примеров основных роботов, которые есть у нас для скальпинга. И покажем, кратко дадим обзор, где их лучше применять. И хочу еще раз обратить внимание, что в неумелых руках прибыльные алгоритмы тоже приносят убыток, и это факт, который проверен на опыте. До встречи в следующем уроке.